Я хочу позвать Альберта, он наш старый, добрый друг. Не не старый, да. старый. Не, совсем еще. не совсем старый, да. Вроде еще молодой. Но... Аллилуйя. Но... Ладно, еще не скажите да, исторически, а? Выкопали откуда-то, нет? Аллилуйя. Смеюсь. Слава Богу за все. Аминь. Шабат шалом. Приветствую всех, дорогие мои. Рад очень быть снова. Неожиданно, вот на несколько дней буквально, хочу извиниться за внешний вид. Я приехал, дочь приехала, чемоданы не приехали. Может, куда-то в другое место поехали, но до сих пор вот уже несколько дней все ждем а ждем и а ждем. Но слава Богу, что есть община, где всегда что-то помогут и что-то... Леон сразу же раз и Какие-то одежки дал Какие-то майки нашлись, еще что-то А сестра одна Вот я хочу еще раз ее поблагодарить Нашла мне инсулин Да, где-то несколько лет назад Посетила меня, это не дух Да, приходится да, Вот эти штуки делать, колоться Но хорошо вообще, видите, все сразу позвонили Нашли и все, и все, слава Господу Аминь Это не мешает нам быть счастливыми Что бы ни происходило в нашей жизни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 Так. И это вас сделает счастливой? Нахон. Нахон. Это что значит? Нахон. Так, я поставлю сюда, чтобы не рукой не задеть. Спасибо, так.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 Благослови вас всех, Господь, дорогие мои. И храни вас. Боже. Можно помолиться? Коротко. Да? Давайте встанем. Я не знаю, как ход служения у вас. Мне нравится. Я, я, я люблю. Мне Леон как-то позвонил. Говорит, слушай, приезжай. А. Давай оставляй. Он меня уже все эти там, десятки лет все зовет. Переезжай. И... Это все записывается. Потом подрежьте. Не надо, еще а то еще там за... следят очень сильно за мной. и За моей деятельностью везде.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 Спасибо, Альберт, не мы сейчас за тебя тоже помолимся. Ну я же не старый. Да, нет, не старый. И я думаю, вот это вот слово, которое Альберт передал нам о счастье, мы иногда забываем, что счастье, оно действительно, когда мы делимся вот этой Божьей любовью, Божьей благодатью, Божьей милостью. Все, что когда-то мы получили сами, и мы можем это передавать другим, это на самом деле ценно. И я думаю, многие из вас могут даже, может быть, вспомнить, то время, те ваши какие-то первые моменты, когда вы только приняли Ишуа в свое сердце, насколько вот вы ощущали вот эту вот любовь и благодать, что вы просто не могли удержать ее, а она вырывалась наружу, и вы ходили и говорили людям. Не у всех, каждого, в зависимости, может быть, от его характера, но я знаю, что у многих это было, я знаю, что у меня такое было. И я думаю, вот, вот это вот слово, оно воодушевление, чтобы мы могли просто это вспомнить. И попросить у Бога вновь вот этой возможности делиться Его Словом, приобретать Его счастье, которое мы, уме... которое мы имеем. Знаете, у меня вот в голове вот всегда слова, вот, что мы ни с чем приходим в эту жизнь. Ни с чем приходим. Ноги пришли, ноги уходим назад. Ни с чем приходим и ни с чем уходим. Но я подумал, на самом деле зачастую мы уходим с чем-то намного даже большим, чем мы приходим в эту жизнь. Мы уходим с познанием нашего Бога, мы уходим с познанием Иешуа. Это самое драгоценное, что мы только можем получить здесь на этой земле, потому что другой возможности нету. Этот момент он есть, пока мы живы, пока мы дышим. И я хочу сказать каждому. Используйтесь, используйте эту возможность, если вы еще не пригласили Ишуа в свое сердце, потому что потом другого момента может и не настать. Я хочу помолиться также за Альберта, он немножко рассказал, что на самом деле очень много трудностей проходит. Он, его община, общины, собрания и много воин приходится проходить с государством, с другими какими-то организациями. Я вот так вот иногда тоже в Ютубе смотрю там вот то, что ты говоришь, и свидетельствуешь. Ну, ты и... скажи туда, я канал веду, взгляд с небесный, подпишитесь, хороший взгляд. Вот, слышали? я хочу помолиться действительно, чтобы Господь дал ему силы. И мне пришли вот эти вот слова, которые когда-то Бог сказал Иеремии. Я вот прям зачитаю отсюда, так, ну,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 против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Господь, мы просим за Альберта, за его служение, за всю работу, которую он там делает, Господь, чтобы ты дал ему силы, чтобы ты дал и наполнил его, Господь, той уверенностью, твоей любовью твоей поддержкой, Боже, чтобы он знал, что то, что он делает, Господь, это отстаивая тебя, отстаивая свою веру, про которую вот сегодня мы говорили, как и Павел, идя за тобою и неся правду в этот мир, Господь. Мы просим, чтобы никакие силы, никакое оружие, ничто, Господь, что противостоит против него, оно не было успешно, Боже. Дай ему силу, Господь, сделай его крепким, и чтобы пришла победа. Мы просим, Господь, чтобы... То здание, которое пытаются у них забрать или забрали уже, Господь, чтобы Ты вернул, чтобы собрания, они возобновились еще намного сильнее, Господь. И многие люди пришли и уверовали. Пусть, Господь, Твое Слово распространяется и приносит много плодов для Твоего Царствия. Просим Тебя во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Спасибо, Спасибо, Альберт. Спасибо за слово.